Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США и канал, на котором я рассказываю о жизни иммигранта в Америке. И сегодня я хочу поднять такую тему почему русским мальчикам тяжело найти свою вторую половину в Америке. Поехали! Я вообще хочу уйти от этой темы коронавируса, взять какую-нибудь передышку, глоток свежего воздуха, поговорить на какую-то совершенно другую тему. И почему я выбрала именно эту тему, я вам расскажу. Мне недавно кто-то скинул в комментариях, посмотрите канал Америка по чесноку. Я посмотрела, потому что времени сейчас много, делать нечего, я не работаю. В общем, короче, я посмотрела. Я могу сказать, что мне понравилось. Очень такой объективный молодой человек говорит, вот он в манере российских блогеров молодых, которые так быстро говорят, без пауз, без размышлений, то есть речь льется свободным потоком не знаю, как у них это получается, сколько я не пыталась без отступлений, без раздумий, без замыканий в голове у меня не получается. Но это, наверное, свойственно каким-то определенным типажам людей. Но он меня вдохновил записать блог именно на тему того, что русским молодым иммигрантам или не молодым вообще русским мужчинам-иммигрантам тяжело завести отношения в Америке. Я хочу немножко поговорить на эту тему. Почему? Потому что... Об этом говорят как люди, которым нравится жить в США, и которые говорят, здесь все нормально, здесь нормальный уровень жизни, здесь можно зарабатывать деньги, здесь очень комфортно и так далее. Так и людям, которые бесконечно ее хейтят. Эти каналы я называть слух не хочу, а то сейчас на меня опять вылится ушат дерьма от поклонников этих каналов. Поэтому, ну и не поэтому, просто не хочу. А, так вот, я вот так вот подумала. Действительно, вот, ну, я не могу привести свой личный пример дабы я замужем за русским мужчина и вообще мы вместе уже там 21 или уже почти 22 года там, с там 11 класса школы поэтому как бы я такой как личный пример буду буду не фонтан но я наблюдаю за жизнью вокруг меня и так вот. Я думаю, почему же они все время, все время говорят, что это так сложно и это так тяжело. Я пришла к нескольким выводам, и я не знаю, может вы меня опровергнете, а может и не опровергнете. Особенно ребята, которые живут за границей, и особенно те, которые здесь устраивали судьбу. Не такие, как я, которые со своим чемоданчиком сюда приехали, а те, которым нужно было налаживать жизнь здесь. Причем женщин, жалующихся на это, достаточно мало я не видела ни одной да есть очень многие которые живут одни и там без пары но при этом они на это не жалуются я решила сравнить такую ситуацию вы знаете я думала думала и я пришла к заключению как много в россии одиноких молодых людей я знаю я их знаю реально очень много. Я не знаю столько одиноких женщин, сколько я знаю одиноких мужчин. Одиноких женщин я знаю только тех, которые уже развелись, уже с каким-то багажом, уже все это, как сказать, скушали, и всю эту семейную жизнь, и подумали, мне одной будет легче, чем уж с таким мужем, или еще что-то. Но... А мужчин, которые либо не строили отношения вообще, либо строят их там каждую ночь разные, либо тех, которые не женаты, очень много. Ну, как минимум, пять человек, которые я вот сейчас имена могу назвать, вот даже не углубляясь в свои воспоминания. Во-первых, мужчинам надо low the expectations. А, ну как бы немножко убрать планку, потому что вот этих вот даже одиноких, которые не очень много зарабатывают, и которых, ну, нет каких-то больших достижений в жизни, у них у всех какая-то планка такая, их, вы же знаете, как это в России происходит. Я так думаю, что это происходит по всему миру, их сразу начинают знакомить, вот у меня там есть одинокая подружка, там есть одинокая подружка, там есть разведенная и так далее, их знакомят. И я сколько раз слышала? Ой, нет, это... Сколько ей? Тридцать шесть? Ой, не-не-не, старовато. Ой, не, ну таких я вообще не люблю. Ой, не, это толстая, я худеньких люблю. Ой, это еще какая-то. Чувак, ну серьезно, ты как бы... Ну серьезно, понизь планку. Понимаете, я возму, Я не представляю, вот если бы я так, наверное, рассматривала мужчин, ну хотя им там сколько было, 16 лет, когда или 17 я начала с мужем встречаться. И если бы я вот так его рассматривала, наверное, мы бы с ним, наверное, вместе не были. И он, если бы с такой позицией рассматривал меня, мы бы, наверное, вместе не были сказал, о, нет, таких не что-то это какая-то не такая, это то толстенькая, мне похудей давай, постраней давай. Ну, я вот заметила, что. У мужчин вот есть реально такая проблема. Женщина, она такая российская, она более такая в этом плане выдержанная. То есть, ну, не пьет, работает, э, я не знаю, там, не напивается каждый день, уже неплохо, уже можно работать, уже можно что-то с этим человеком делать. А у мужчин нет, вот почему-то. Почему-то мужчины какие-то у нас очень-очень с большими претензиями к женщинам. Может быть, они это переносят и сюда. И не раз я слышала, что американки, они такие, они некрасивые, они за собой не следят, вот такие пучки на голову навязали, там... Я не знаю, что там, готовить они не умеют. Да ну нет, это все правда, Ребята, Но ну, это реальная неправда. Все они умеют и готовят они хорошо. А есть, которые готовят плохо. А есть, которые там с макияжем каждый день. А есть очень стройненькие, худенькие, как вы любите. А есть не стройненькие, не худенькие. А есть, ну в общем, какие угодно они есть. Американки, но все время у мужчин что-то все не устраивает. Они все время бурчат. Русская женщина, которая сюда приезжает, она приезжает с определенными целями, она более устремленна, она так, так, так, так. Ну вот, вот есть мужчина, может, я его не сильно люблю и не падаю в обморок при виде него, но зато я вот с этим человеком буду строить судьбу, мы родим с ним детей, мы купим с ним вдвоем дом, мы там купим машины, потом участок и так далее. В общем, короче, женщины какие-то более устремленные в этом плане, и поэтому они не впадают вот в эти крайности, когда ой, нет, нет, это не та-то, та не та, какая я та? ну какая-то, ну, какая-то. Ну, не знаю. Все ищут, хотят каких-то пигмалионов. Потом, конечно, у нас разные ментальности. Я вам могу честно сказать, я вообще не представляю, что случится, если мы разойдемся с моим мужем. Ну, или разойдемся, или вообще что-то случится, и я останусь одна. Я, наверное, больше никогда не выйду замуж. Но я могу это отнести и к русским мужчинам. Ну, наверное, когда ты достигаешь определенного возраста, тебе уже вообще... Легче одной, чем уже как-то там с кем-то там приспосабливаться, вот это вот все, ой, ну это такая такая такая тяжелая программа, которую я думаю, что не так легко проходить каждый раз в отношениях, потому что я прекрасно представляю, что, я, наверное, если неделю с моими еще детками, которые у меня ху, ураган проживут там с каким-то другим мужчиной, мне дверь откроет, скажет, чемоданчики выкинет и скажет, идите, идите с Богом, только не приходите сюда больше никогда. Потому что ну, у нас у всех есть, я не говорю, что я там хуже всех, но у нас у всех есть какие-то свои заморочки, и если мой несчастный муж уже к этому привык, то, наверное, другому мужчине покажется, что, ну, какая-то, какая-то, как с этим жить-то, елки-палки. И вот так вот и получается приезжает вот этот вот человек сюда. И какая бы его ни постигла судьба, получилось бы у него самореализоваться в карьере. Да, допустим, очень многие есть молодые люди, особенно которые приезжают в таком нормальном возрасте, без детей, без плетей, которые могут развиваться, они достигают достаточно неплохих результатов и неплохих зарплат, и, может быть, даже намного лучших, чем достиг бы здесь коренной американец. Но почему-то всегда на них остаются отпечаток того, что они иммигранты. Я не понимаю, почему. Это не зависит ни от внешних данных. Я не знаю там вообще. Для меня нет красивых, некрасивых людей. Все люди в чем-то интересны. У каждого есть свои какие-то сильные стук, качества или слабые качества. Но почему-то у всех у них стоит вот такой большой отпечаток на затылке, который им говорит, я эмигрант, я здесь не родился, я говорю с акцентом, она меня не понимает, я из другой среды, я из другой культуры. Мне кажется... Если так, одиночество гложет, и если это тебе действительно нужно, потому что, безусловно, есть люди, которым это нафига не нужны, эти отношения. Им самим собой очень неплохо. Я таких тоже, тоже знаю немало. Там, у них есть свои интересы, у них есть свои друзья, у них совершенно другой образ жизни. Зачем им тут под боком какая-то вот эта вот дама? А есть, которым это нужно, которые привыкли, у которых семейная модель такая, что папа жил с мамой. Ну, вот я такая, у меня такая семейная модель, поэтому я представляю, что такие люди тоже существуют. И я думаю, блин, ну что ты вот на себе несешь этот отпечаток? Ну ты уже переехал, ну уже прожил здесь, понятно, первые там 3-5 лет. Тебе вообще не до этого, не до этих женщин. Тебе, там, как правило, черная работа, с которой ты пришел, тебе бы отоспаться, утром проснуться и опять на работу бежать. Но когда ты уже более или менее обустроился, а этот этап наступает у всех мигрантов, которые работают на стройке, которые работают на траке, которые работают где угодно, он у них всех наступает момент передыха, когда ты уже себе можешь позволить какую-то более или менее жизнь. Но так иди... Иди, и я, ну, допустим, если тебе это нужно, иди, дознакомься да и убери из себя все эти. Но, ну, как правило, все русские мальчики они гораздо умнее, чем американцы, гораздо более развитые. Ну, вот такая вот у нас была советская система обучения. Мы знаем много, мы можем об этом поговорить, мы можем рассуждать на разные темы. Пойди, покажи себя но все равно почему-то стесняются и считают, что их обязательно пошлют, отошлют и так далее. И, конечно, американские женщины не менее зависимые от мужчин, и поэтому, конечно, у них больше есть выбор и больше есть возможностей выглядеть и жить той жизнью, которую они хотят. Я знаю немало браков, которые были заключены, а потом мужчина говорил «Не-не-не, дорогая, с подружками в кафе ты больше ходить не будешь, ты вот тут вот будешь на кухне сидеть и борщи мне варить». Ну, не, я утрирую, но уже вот забудь свою разгульную жизнь, все, вот ты теперь замужняя женщина и так далее. Или когда начинаются рассуждения «Как так она с подружками поехала в горы отдохнуть?» Там Или «Куда-нибудь? Я бы тебя бы там не отпустил!» Но это а здесь такого нет. Я причем слышала не один раз, когда вот уверенные все себе мальчики, а они есть и в России, и в Америке, есть американцы такие, и итальянцы, и, все, и любой национальности есть мужчины, которые очень уверены в себе. Вообще из себя ничего не будет, не будет представлять. Вообще внешний, вообще, вообще. Но он настолько уверен в себе, что, наверное, этим и берет, что кажется, блин, да этому чуваку моря по колено. Он такой вот вообще... Ни минуты сомнений, ни секунды мандража пойдет и будет там завоевывать и так далее. И вот такие же тоже существуют. И, я, и с ними не, зачастую бывают такие красавицы и такие умницы, что кажется, ой... Ну как так, ну как так Почему, вот я же говорю, мужчинам надо Российским убрать из себя иммигрантам Комплексы, вот убрать из себя комплексы Вы ничем не хуже других Вы ничем, может И во многом, кстати, даже лучше вот во многом даже, кстати, лучше Но это чисто на мой вкус Но я уже старая женщина, конечно, тоже с российской ментальностью Поэтому, может, среди американок Поэтому они не так сильно котируются Или считают в голове, что они не так сильно котируются Просто не пробуют Но понимаете, как вот я сейчас там Ищу работу и у меня первое интервью было такое. Прошло первое у меня интервью вообще в моей жизни по, по другой специальности. Я говорила «Я э -э -не есть говорить по -о -э -э Ну, то есть я бекала, мэкала краснела, потела. В общем, я… Как это? Вот такая я вот вся была. Но я понимаю, что я пройду их 20, и я уже буду очень расслабленная женщина, которая будет говорить «Да, конечно, конечно, это так, так и так, то так, так, так и так». Так и в отношениях, так и в знакомствах. Ну, сначала, конечно, страшно. Но вы же на то мальчики, а не девочки. Но если девочка стесняется познакомиться с мальчиком, это нормально. Ну, честно, мне кажется, что это нормально. А мальчик не должен стесняться. Берите инициативу в свои руки и вперед, и мне кажется, что все будет хорошо. Потому что, я говорю, я видела таких американцев, на которых просто страшно взглянуть, Страшно рядом стоять И они востребованы, там живут с девочками И так далее И все у них хорошо Почему считаете, что у вас не получится Опять же, если вам это надо Ну и последний такой вот Мой вывод Я вам хочу сказать Не вывод, и последнее о чем я хочу сказать Это Почему вот молодые американцы Мигранты Не молодые американцы, а мигранты Которые перевезены были сюда детьми Многие говорят, что «Ой, да я с русской свечаться не хочу, да в жизни мне это не надо, вот лучше с американкой». Я думала, что такое, что такое с русскими-то не так?» А оказалось, что русские очень напряжные девушки. Ну, то есть она начинает звонить, вот это вот. Вот мы все-таки в другом же обществе живем, у нас вот как-то вот это. Ну, конечно, я буду тебе звонить, я буду тебе долбать, потому что я переживаю где-то, что то может, ты там напился, упился, башкой асфальт разбился. Американки, они к этому более свободно. Ты хочешь друзьями идти, иди. Ты хочешь туда-то идти, идти. И многие русские парни, иммигранты, они не хотят вот этого... Вот этой долбежки, им вот очень нравится, что и к ним легко, и они легко. Но это те уже, которые с ментальностью американской, которые здесь э, живут, так скажем, с детства. Ну, в общем, ребята, если вам понравилось, что я говорю, вы знаете, надо поставить лайк. Ну, не надо, но желательно. Мне будет очень приятно написать комментарий и обязательно пишите, что вы на эту тему думаете. Или считаете ли вы это такой реальной проблемой, которая может вести в депрессию в эмиграции. Пока-пока.